Для того, чтобы посмотреть перечень локальных смет, входящих в проектную смету, нужно открыть окно этого проекта. Для этого в дереве сметных объектов сделаем двойной щелчок мышью по наименованию нужной проектной сметы. Открывается окно проекта, вкладка «Состав», в которой отображается перечень локальных смет с их шифрами, наименованиями и стоимостными показателями. Операции над текущим сметным объектом Выполняются с помощью кнопок на панели инструментов. Создать, открыть, удалить, переместить, вырезать, копировать, вставить, залить цветом, выгрузить смету и загрузить. А также есть кнопка сохранения проекта и кнопка его печати. Эти операции можно выполнить из контекстного меню или при использовании сочетания клавиш на клавиатуре. Также операция выполняется при помощи пунктов меню «Данные» «Правка». С помощью пункта меню «Групповые операции» можно производить действия над несколькими локальными сметами одновременно. Например, во вкладке заголовок проекта «Общие сведения» изменим наименование договора. Договор от 15 мая 2013 года. Далее перейдем во вкладку «Подписи» и в поле «Руководитель проектной организации» установим другого сотрудника. Теперь эти изменения необходимо перенести в локальные сметы текущего проекта. Для этого перейдем во вкладку «Состав» и с помощью кнопки на панели инструментов выделим локальные сметы, в которые хотим перенести изменения. Далее обратимся к пункту «Групповые операции» и выберем операцию «Перенести данные в сметы». Если перед применением этой операции вы не сохранили проект, то система предупредит вас об этом и предложит это сделать. Нажмем «Ок». Поставим флажок напротив строки «Договор» и напротив строки «Руководитель проектной организации». Нажмем «Ок». Данные перенеслись в локальные сметы. Для того, чтобы убедиться в этом, можно открыть одну из локальных смет и проверить. Откроем локальную смету «Проектирование торгового комплекса». Для этого сделаем двойной щелчок мышью по ее наименованию. Во вкладке «Заголовок проекта. Общие сведения» проверим наименование договора. Далее перейдем во вкладку «Подписи» и проверим поле «Руководитель проектной организации». Закроем окно локальной сметы. С помощью групповых операций в проекте сделаем еще одно изменение в локальных сметах. Для начала в окне проекта во вкладке «Заголовок общие сведения» изменим стадию проектирования. Например, стадию «Рабочая документация» мы поменяем на стадию «Проектная документация». Сохраним это изменение в проекте и перейдем во вкладку «Состав». Далее в окне проекта с помощью кнопки на панели инструментов выделим локальные сметы, в которые хотим установить новую стадию. Обратимся к пункту меню групповые операции и выберем операцию перенести данные в сметы. В открывшемся окне поставим флажок напротив строки стадия, чтобы изменилось наименование стадий, А также поставим флажок напротив строки стадия в строке. Для того чтобы каждая локальная смета пересчиталась в соответствии с новым процентом по стадии. Для того, чтобы проследить изменения, перед тем, как нажать ОК, обратите внимание на стоимостные показатели локальных смет. Нажимаем ОК. Локальные сметы пересчитались в соответствии с новым процентом по стадии. Для того, чтобы еще раз убедиться в правильности этой операции, можно открыть одну из локальных смет и проверить. Откроем локальную смету проектирования котельной. Во вкладке «Заголовок проекта» «Общие сведения» проверим наименование стадии. Далее перейдем во вкладку «Строки» и проверим наименование стадии и коэффициент стадийности в строке локальной сметы. Закроем локальную смету. Обратите внимание, операция перенесения стадий может выполняться неверно, если работать со справочником 1991 -го года, где стадия задается не процентным соотношением, а коэффициентом. Поэтому после применения данной операции рекомендуем выполнить дополнительную проверку расчетов.